приветствую вас друзья с вами лена цыганок travel эксперт и travel ревизор инспектирует для вас отели и сегодня у нас будет не только отель the land of the Legends, а еще и будет инспекция и просмотр от целого тематического парка the land of the ко мне присоединяется представитель отличный эфир потому что будет целых два представителя отеля. Вот и сейчас вот к нам подключается Ольга. Добрый, Добрый день. день! Здравствуйте, Елена! Здра... Здравствуйте, здравствуйте! Как вы, как ваши дела? Ой, ну у нас все замечательно, у нас все хорошо. То есть, как вы знаете, погода у нас шикарная, солнечная, яркая Турция. Действительно, все замечательно. Супер, ну я рада, что вы к нам присоединились и покажете нам сегодня, вот хочу всем рассказать, начнем мы, да, с торговой улицы из отеля, вот потому что многие, кто хотят посетить как раз тематический парк, вот спрашивают, а вдруг ну, на день будет мало, а вдруг на два, вот всем, кто хочет на дольше... Делюсь тем, что можно скандинировать, можете сразу остановиться okay. в отеле, а потом уже ехать дальше на пляж. Ну, все особенности и нюансы сейчас нам расскажет Ольга, передаю вам слово. Огромное вам спасибо, Елена. Ну, действительно, вы сказали абсолютную правду, потому что, честно скажу, дня в Land of Legends просто не хватает, никоим образом не хватает. Почему? Потому что Land of Legends, наверное, понятие Land of Legends очень тяжело внести просто в понятие отеля. Ведь Land of Legends это огромнейший тематический развлекательный комплекс, в составе которого есть несколько частей. То есть это, безусловно, наш сказочный отель, в котором мы сегодня с вами побываем. Это наша торговая улица, на которой как раз-таки сейчас я с вами и нахожусь. И, безусловно, огромнейшего размаха тематический парк, аналога которому нету не просто по Белеку, но и, наверное, в принципе, по всей Турции. И как раз-таки сейчас, с вашего позволения, Елена, так как мы находимся на Торговой улице, я бы хотела перевести камеру и показать вам, что же представляет из себя, опять-таки, Торговая улица на территории Land of Legends. Уважаемые друзья... Уважаемые зрители нашего эфира, напоминаю, торговая улица в Land of Legends. Огромнейшая территория, которая пронизана вот таким вот каналом, по которому, опять-таки, у нас плавают гондолы. А по обоим сторонам, опять-таки, от этого канала вы видите неимоверное количество магазинов. На данный момент, уважаемые друзья, то есть здесь находится а, где-то в районе 100 различных брендов. Это как турецкие бренды. Точно так же и бренды абсолютно, скажем так, международные. То есть вход на торговую улицу, дорогие друзья, является абсолютно бесплатной услугой для всех гостей, неважно в каком они отеле проживают. То есть это может быть сеть отеля Риксоса, либо, например, не Риксоса. То есть любой гость, безусловно, может сюда приехать опять-таки и абсолютно на бесплатной основе попасть на эту территорию, то есть заняться шопингом, безусловно, посидеть в барах и в ресторанах, ну, понятно, что за бары и рестораны, то есть уже будут все опять-таки платить на месте, на территории торговой улицы. Но и на этом еще не все, ведь Land of Legends как раз-таки славится именно э, своей анимационной командой, своими вечерними шоу. Почему действительно это настолько, э, скажем так, известное событие? Потому что у нас работает Елена не просто команда анимации, а как раз-таки профессиональная команда под руководством Франко Драгоны. Я думаю, очень многим, да, это имя известно, ведь Франко Драгоны – это создатель цирка Деселей. И как раз-таки вся наша анимационная команда – это полностью, скажем так, его ребята. Ребята работают днем, опять-таки, в тематическом парке, они работают днем в нашем отеле, то есть встречая наших гостей. И, безусловно, то есть они работают у нас вечером здесь, на торговой улице, давая потрясающие феерические представления, которые точно так же являются абсолютно бесплатной услугой. Для всех гостей неважно, опять-таки, в какой сети отелей они проживают. Поэтому, честно сказать, мой совет, опять-таки, если вы даже не проживаете в Риксосах, либо не проживаете в Лантуфлэйджинсе, не пожалейте времени, обязательно приезжайте, то есть смотрите, наслаждайтесь, потому что это как раз-таки то, что необходимо видеть. А мы сейчас с вами, Елена, чтобы не терять время, с вашего позволения, потихонечку пойдем на территорию, то есть уже как раз-таки самого отеля, и у меня будет возможность по вас познакомить с нашим отелем. Отлично. Но на самом деле, действительно, вот много раз тоже об этом рассказываю, что это такая уникальная возможность, вот вечером, такую абсолютно бесплатно получить экскурсию, увидеть это шоу своими глазами. Я лично была в The Land of the три раза, и вот и еще, когда буду в Турции, обязательно приеду, потому что все равно, действительно, за день просто невозможно охватить все аттракционы, все зоны. Это и шоу-программа, мы сегодня с вами это все тоже посмотрим, поэтому и знакомим вас из части, где они. Отель, да, чтобы вы могли пользоваться это тоже популярностью у наших туристов, чтобы вы могли как раз комбинировать, насладиться вот полностью всеми, э, всеми возможностями, которые есть у The Land of the Legends, и потом уже можно отдыхать в отеле именно как пляжный вариант. Безусловно, безусловно, то есть в принципе, как мы уже с вами и сказали, действительно, одного дня на территории Land of Legends не хватает, потому что охватить парк, друзья, за один день просто физически невозможно. Особенно, опять-таки, если наши гости приезжают с детьми, потому что э, ну, детей, особенно скажем так, деток и особенно подростков из тематического парка вы просто не достанете, это нереально. А даже если, если у вас это получится, то так или иначе ребенок, то есть, а опять-таки во время отдыха так или иначе попросят опять на территорию Land of Legends, поэтому опять-таки тут мы уже безусловно ни на чем не надставим каждый принимает сам решение, но, опять-таки, вот мое наблюдение по моей долгой работе в этом отеле, то есть, безусловно, ну, лучше, конечно же, чтобы было неоднократное посещение тематического парка, потому что только в этом случае, то есть, гости действительно успевают охватить всю эту красоту и все это волшебство. Я думаю, вы уже заметили, что за моей спиной как раз-таки начали открываться еще более яркие краски. Елена, мы сейчас с вами находимся на территории самого отеля. То есть на нашем первом этаже, как вы знаете, первый этаж Land of Legends это огромнейший детский игровой клуб. То есть все, что есть опять-таки на первом этаже, у нас как раз-таки посвящено нашим маленьким гостям. То есть первый этаж, он усыпан неимоверным количеством игровых автоматов. Я бы сказала своего рода такой детский игровой Лас-Вегас. И поверьте мне, когда ребенок то есть просто приезжает сюда, то есть он видит всю эту красоту, ну, наверное, сердце у него где-то начи... начинает, скажем так, биться чаще. Ну, а мы с мамами и папами понимаем, где в ближайшее время опять-таки мы можем найти нашего гостя. То есть как раз-таки на нашем первом этаже. То есть, а, друзья, прямо передо мной, то есть, безусловно, то есть, это бар у нас, бар Ниса, безалкогольный бар, но вот этот вот экран, это не просто экран, это огромнейший PlayStation, на котором наши, опять-таки, гости имеют возможность, то есть, играть, то есть, прямо на первом этаже. Вот такого вот размера огромный PlayStation. Если мы переведем с вами, опять-таки, взгляд по сторонам, то есть, это наш первый этаж, наш детский клуб, и вот там вдалеке у нас виднеются, то есть, целый, целая череда наших, опять-таки, игровых автоматов точно так же то есть, у нас идет и с другой стороны, то есть видите, яркие краски. И вдалеке у нас открывается, как я люблю называть, то есть волшебная комната Гарри Поттера. Да? То есть, вот такие вот опять-таки спецэффекты можно будет увидеть абсолютно везде. А мы сейчас с вами потихонечку будем, э, будем опять-таки подниматься уже на второй этаж. Как раз-таки на нашу рецепцию, я бы сказала, пройдем путем непосредственно наших туристов, наших гостей. Ну, на самом деле, уже с первых, с первых квадратных метров, что ли, да, когда попадаешь в отель, но действительно для детей это сказка, глаза разбегаются, и когда вот хочется хороший мини-клуб, то мне кажется, да, то здесь это просто целое, целый отель такой игры, волшебства, развлечений. Вот здесь дети однозначно, мне кажется, получат все и захочется еще больше. Безусловно, безусловно, потому что действительно отель был максимально создан для того, чтобы отдыхать как раз-таки здесь с нашими с маленькими детками. Ну, может быть, и не столь маленькими, вообще, в принципе, детками. Да? То есть, я бы сказала своего рода ожившая Алиса в стране чудес. Ну и на самом деле, вот мы когда были именно в информационном туре в отеле, то это даже взрослым интересно. Вот мы говорим о детях, о детях, но вот все, что там происходит, вот э, у взрослых тоже глаза разбегаются. Вот э, такие яркие краски, и все так продумано, много разных именно локаций. Но еще мы дойдем сегодня до номеров, это особая еще фишка отеля. Так что оставайтесь. Да, безусловно. Друзья, сейчас мы находимся с вами как раз-таки на первом этаже, на нашей рецепции. Вот такие вот потрясающие экраны, опять-таки, приветствуют всех наших гостей. И на эти экраны, опять-таки, все наши гости могут отправлять свои фотографии. Я думаю, опять-таки, ограничительные линии вы уже увидели, заметили, да? То есть, опять-таки, система соцдистанции. А мы с вами именно идем путем туриста и потихонечку как раз-таки начинаем продвигаться к нашим лифтам. Прямо перед нами, Елена, открывается Королевство кривых зеркал. Я думаю, что это такое, вы сейчас можете понять на моем примере. Да, то есть вот это вот зеркало обычно самое любимое. Вот это зеркало у нас уже, скажем так, ну, не любимое прекрасными дамами. А вот это вот зеркало является примером, если не слушаться мамы и папы именно относительно сладкого. На другой стороне... буду подходить к лифту, поэтому… Вы уже на самом деле немножко… Уже пропадают, да, наверное? Да, немножко пропадаете, да. Я поняла, дайте мне тогда, пожалуйста, буквально несколько, ну максимум минутку, то есть мы с вами поднимаемся опять-таки в нашу комнату. Отлично, хорошо. Хорошо, хорошо, Ну, хочу поделиться, вот буквально совсем недавно, вот кто следил за нашими сторис, нас тоже отдыхали туристы, я вот выкладывала сторис, то что приезжали как раз в тематический парк The Land на один день, вот, но покупали сразу билет на два дня, потому что, потому что одного дня действительно было мало, и там еще встречались со своими друзьями, которые отдыхали в других отелях, вот, и таким образом э, проходило активно свое путешествие, ну, Действительно, я рекомендую как взрослым посещению, так и деткам. Вот у меня Ева, когда была, я первый раз была без нее, она просто была в восторге. То есть это, ну, мы сегодня еще туда пойдем, мы сейчас посмотрим, да, именно отель, но еще пойдем в тематический парк. Но это просто, мне кажется, единое, и мы не можем его разделить, потому что все в таком стиле, интересно сделано. И вот жду с нетерпением номера, потому что это отдельная сказка, которая ждет детей, и и даже вот, насколько я помню, у отеля Риксос Билек тоже вот настолько понравились эти номера у uh, The Kingdom, именно uh, The Land of the Legends the отеля, что даже часть номеров Риксос Билек стали делать тоже в таком же стиле. Вот, ну, пер... Ольга вроде бы уже на связи. Абсолютно слово, верно. Да? да, абсолютно верно. Здесь, действительно, на данный момент в Риксос Премиум Билеке существует, я бы сказала, аналог, да, то есть именно немножко, может быть, кусочек Land of Legends, опять-таки, в премиум Билеке, то есть там есть отдельные категории номеров, это Legendary Suit, и там, получается, одна спальня в классике именно в стиле Рикса с премиум Белека, а другая комната — это полностью аналог комнат в Land of Legends, в которых, уважаемые друзья, мы как раз-таки сейчас с вами и находимся. Давайте я сейчас буду переводить камеру, чтобы вы посмотрели, что же это за красота. Супер! Мне кажется, здесь всегда хорошее настроение, просто вот там плохого настроения не может быть, сразу улыбка. Безусловно, Класс. безусловно, то есть, как я люблю говорить, то есть чудеса в Land of Legends не кончаются на первом этаже, либо опять-таки на втором этаже, чудеса у нас продолжаются полностью во всех наших комнатах. Потому что все наши комнаты, Елена, выглядят вот таким вот волшебным, магическим, опять-таки, образом. Как вы видите, экраны, опять-таки, у нас проекторы, то есть именно в категориях номеров Deluxe Connection, к чему эти проекторы, к чему вот эти вот как бы экраны. Опять-таки, я думаю, вы уже успели заметить. Все комнаты, уважаемые друзья, у нас оборудованы PlayStation 4 поколения, то есть они сейчас прямо все перед вами. То есть вот эта вот техника для наших гостей то есть идет абсолютно на бесплатной основе. То есть, и, следовательно, наши гости, вот со своими родителями, приезжая в Land of Legends, имеют такую потрясающую возможность, как опять-таки играть на плейстейшенах, прямо не выходя из наших номеров. Но и это еще не все, потому что, опять-таки, все комнаты оборудованы волшебными телевизорами. И я понимаю, что, наверное, в 21 веке, то есть удивить кого-то телевизором, ну, не представляется возможным, но, поверьте мне, в этом плане Land of Legends, опять-таки, бьет все рекорды. Потому что у нас волшебные телевизоры, что, с чем это связано, то есть у нас есть возможность одновременного просмотра сразу двух разных каналов на одном и том же экране. То есть наши маленькие гости, а может быть и их родители, одевают, опять-таки, очки, они одевают наушники, и каждый, каждый член семьи имеет возможность смотреть тот канал, который ему более интересен. Поэтому, как я люблю выражаться, то есть действительно Land of Legends это полностью отель, который был создан для отдыха с детьми, и который опять-таки блюдет интересы полностью семьи. Почему? Потому что мы за тишину, покой и опять-таки гармонию в доме. Супер, да, на самом деле это такое действие, вот мы тоже пробовали, одеваешь эти очки, вот каждый смотрит свое, это такой еще дополнительный интерактив, которым мы The действительно очень интересно. Но ну, как минимум, может, будете, не будете прям так смотреть, но мне кажется, как минимум попробовать, такая своеобразная даже игра получается дополнительная. Абсолютно, да, абсолютно верно. Кстати, по нашим комнатам, уважаемые друзья, сейчас мы с вами находимся, опять-таки, это еще не все сюрпризы, сейчас мы с вами находимся на синим этаже. То есть в of Legends сам по себе не такой большой отель. То есть у нас всего лишь 400 номеров, то есть это 5 жилых этажей. При том, что из них 4 этажа, это как раз-таки синяя цветовая гамма, и один этаж, это будет полностью цветов... розовая цветовая гамма для наших маленьких принцесс. То есть, да. <свят> поверьте, мне комната будет абсолютно точно такие же, в которых мы сейчас с вами и находимся, но опять-таки там уже будет все выполнено как раз-таки в розовой цветовой гамме. То есть вся обивка розовая, ковры розовые, на стенах, если здесь мы видели с вами принцев, астериксов и обеликсов, да, то есть как мы их любим называть, то опять-таки, там вы уже увидите исключительно принцесс. Поэтому, уважаемые друзья, опять-таки в основном вот этот отель приезжают, чтобы сделать подарок ребенку, я знаю, что в этом случае безусловно цвет комнаты является принципиально важным опять-таки, для многих гостей. Поэтому если то есть вы будете приезжать в Land of Legends на отдых, опять-таки, не забывайте то есть говорить о своих предпочтениях, чтобы была возможность, опять-таки, на туроператоров заносить пометочки. Ну и, следовательно, у нас в системе были все сведения. То есть, если хотят, если едут с девочкой, то можно просить все-таки где розовый этаж, что вы туда поселили хорошо. Можно, так что можно. пишите нам, да, вернее говорите нам, сообщайте. Ну хотя мы это так видим, но если будут и мальчик и девочка, то уже, да, наверное, все-таки лучше. Тут вот уже безусловно. Вариант, да, тут уже безусловно на выбор, но в основном то есть, все предпочитают синий цвет, потому что синий на фоне розового безусловно идет как более нейтральным, да, цветом. Uh -huh. Но для ребенка понятно, что синий цвет он идет ярким, красочным, игровым, сказочным то есть а, без какого-либо исключения. То есть поэтому, уважаемые, опять-таки, друзья, если будут предпочтения по цвету, то есть не стесняйтесь, главное, то есть как бы говорите а, своему, своей волшебнице Елене о том, какой цвет вам действительно необходим. А, думаю, в принципе, по комнате мы с вами разобрались. Но опять-таки остается еще такой важный момент, который я точно так же хотела бы сегодня а, осветить. Это, безусловно, концепция «Land of Legends». Когда Land of Legends появялся, появился на тематической, то есть на туристической сцене, то есть у нас было только две концепции, это было BB и это было HB, то есть завтраки и полупансион. Безусловно, прошло какое-то время, мы поработали по этим концепциям и поняли, что, наверное, все же Турция и отсутствие понятия «all-inclusive», ну, наверное, как-то не совсем логично. Именно по этой причине компания Rixos, а в частности Land of Flags, пошел на разработку абсолютно новой радикальной концепции, которая называется «all-in». Я думаю, то есть многие это видели, многие, кто уже к нам приезжал, опять-таки это попробовали на себе. Уважаемые друзья, «all-in» — это аналог «все включено», в рамках отеля Land of Legends. Почему я говорю аналог, и почему я подчеркиваю слово аналог, потому что сегодня у нас с вами уже была возможность немножко посмотреть на торговую улицу, то есть мы с вами поняли, что это огромнейшая территория, на которой сконцентрировано неимоверное количество объектов, да, то есть как бы это может быть и Burger King, и Starbucks, то есть понятно, в принципе, все эти объекты, включить систему, все включено, но для нас будет просто физически невозможно. Поэтому что мы делаем для наших, опять-таки, гостей, мы для них потеряем территории всего комплекса выводим точки питания, которые будут работать по системе «Все включено». То есть если берем наш сам отель, в котором мы сейчас как раз-таки с вами находимся, друзья, то, безусловно, весь отель для наших гостей работает по системе «Все включено». На торговой улице, опять-таки, есть бары, которые для них работают 24 часа в сутки, по системе все включено. Но понятно, что наши гости, безусловно, большую часть времени проводят где? Непосредственно на территории тематического парка. А, следовательно, там есть огромнейший перечень баров и ресторанов, которые для них работают, опять-таки, по системе все включено. То есть, когда гости, опять-таки, заезжают в отель Land of Legends, безусловно, на рецепции им это все показывается, им это все рассказывается, даются наглядные материалы, где можно, опять-таки, посмотреть время работы, то есть, как бы, всех точек питания, которые мы представляем на территории Land of Legends. И, поверьте мне, здесь не стоит никоим образом бояться, то есть, скажем так, пугаться. А, опять-таки, на территории отеля, то есть, точно так же, как на территории тематического парка, есть очень много русскоговорящего персонала, представителей отдела по работе с гостями. Поэтому, уважаемые друзья, если, не дай бог, где-то что-то кто-то не сориентировался, не волнуйтесь, не пугайтесь просто подойдите, обратитесь в отдел по работе с гостями, ребята все подскажут, все расскажут, если будет необходимо, ну, я так уже образно, да, говорю, то есть возьму за ручку и опять-таки проведу по территории всего комплекса, устроив вам, а, так называемую, то есть экскурсию по территории Land of Legends. Почему я это говорю и почему я не боюсь этого говорить, потому что действительно, чтобы понять размах и объем Land of Legends, уважаемые друзья, необходимо просто сюда приехать. Вот когда вы сюда приедете, вы поймете, о о чем же мы сейчас с Еленой говорим, потому что действительно комплекс огромнейший, он неимоверный, на нем действительно сконцентрировано неимоверное количество различных объектов, и поверьте мне, то есть, охватить эту территорию за один день, ну, наверное, просто физически невозможно действительно. Ольга, спасибо, что так подробно рассказали, что о том, что действительно, да, есть даже лучше, мне кажется, чем все включено, потому что это и на, на территории отеля есть, и плюс еще на территории тематического да. парка, да. Вот потому что все, кто приезжает уже отдельно, там, то есть все идет за дополнительную плату. В этом пишет, что это все под рукой, да, то, что это абсолютно бесплатно каждый день, и плюс еще, что там включено в некоторых местах у вас будет питание. И будет вопрос еще по напиткам. Да. Напитки, алкоголь, Безалкогольные есть, алкогольные тоже есть или нет? Да, безусловно. Ну, честно скажу, Елена, то есть безусловно, у нас детская концепция. И опять-таки возвращаясь к истокам то есть нашего отеля, то есть изначально у нас вообще не было алкоголя на территории, то есть его не было вообще нигде, то есть ни импортного, ни местного. Но опять таки прошло какое-то определенное время, то есть и мы поняли, что все же, скажем так, алкоголь должен присутствовать на нашей территории. Поэтому на данный момент в отеле, на территории опять таки торговой улицы и безусловно на территории тематического парка, то есть у нас, то есть, есть уже алкоголь как импортного точно также и местного производства. Поэтому наши гости, то есть имеют такую возможность в случае, когда если они захотят то есть, употребить какой-то напиток, то Желательно вечернее время, уже после всех аттракционов. Вы знаете, честно вам скажу, не поймите меня, пожалуйста, неправильно, но Land of Legends настолько интересное, чарующее место, и здесь постоянно где-то что-то везде происходит, какие-то шоу, какие-то представления. Поверьте мне, здесь, скажем так, как безусловно, даже при наличии алкоголя он не является настолько популярным, как это идет в других отелях Турции. Почему? Потому что здесь человек постоянно занят. И, например, занят. Если, брать, да, если брать, например, того же ребенка, то, ну, опять-таки, по моей практике, детки здесь, я не побоюсь этого слова, убегиваются. То есть убегиваются просто где-то, наверное, к 9 часам вечера. То есть, и, э, и потом уже родители то есть либо их кладут уже пораньше поспать, чтобы поднять на вечернее шоу, которое у нас здесь 10 часов вечера происходит, чтобы они опять-таки посмотрели всю эту красоту. Вот, либо уже оставляют ребенка спящим, скажем так, без сил, опять-таки в Land of Legends, но довольным. Да, действительно. Ну, то есть все продумано, видите, становится Land of Legends еще удобнее, комфортнее, как и отель, так и тематический парк, потому что там тоже есть новинки в этом году. Ну и, кстати, у нас еще, если отдыхаешь, ну, вдруг так случится, что приехали no, yes. только в этот отель и не будете комбинировать, вот, то там же, по-моему, с двух до шести, да, или в какое время можно поехать еще на территорию Рикса? С абсолютно, абсолютно верно. То есть мы предоставляем нашим гостям право абсолютно, абсолютно бесплатного посещения территории Рикса с премиум билеком с 14.00 до 18.00. Как вы знаете, премиум билет это опять-таки наш отель, то есть э, отель, у которого самая большая береговая линия, и, безусловно, наши гости имеют возможность посещать полностью всю инфраструктуру Рикса с премиум билека на абсолютно бесплатной основе. И опять-таки отели Рикса с премиум билеком для них будут работать по системе ультра все включено. Поверьте мне, если человек приезжает сюда на три дня, то, скажем так, ну, желание посетить Рикса с премиум Белек, то есть, настолько большого не возникает. Потому что, опять-таки, ребенка и его папу, то есть, очень достаточно тяжело достать с территории Land of Legends. Поверьте мне, то есть на море в основном поедут либо сознательные мамы, которые хотят вывести семью на море, либо, опять-таки, то ради того, чтобы ну, посмотреть, что же такое территория премиум Белека. Безусловно, если гости к нам уже приезжают на более длительный период времени, то уже к услуге посещения Рикса с премиум берега они будут при, а, прибегать а, более часто. Почему? Потому что для них это возможность посетить море. И, безусловно, очень сложно отказаться от возможности сразу пользования двумя инфраструктурами отеля. С одной стороны, Land of Legends, а с другой стороны, Рикса с премиум То есть, безусловно, в этом плане нашим гостям очень и очень сильно повезло. Да, вот так вот стараются. Действительно, это, по-моему, кстати, новинка в этом году или до этого тоже было? Я что-то на это не обращала Вы внимания. Вы знаете, до этого, то есть, то есть точно так же мы возили наших гостей, То есть, и в этом году, безусловно, мы продолжаем, то есть, именно mm -hmm. вот эту вот практику, что наши гости как раз-таки посещают территории двух отелей. Это и Land of Legends, то есть, где они проживают, и, безусловно, рикса с премиум билеком. Здесь часто задаваемый нам вопрос, то есть, к примеру, если гость проживает в рикса с премиум билеком, то когда он приезжает на территорию Land of Legends, и если у него точки питания, которые будут включены, uh -huh. да, то есть, друзья, то есть только у гостей, которые проживают в Land of Legends, точки питания идут включенными в стоимость прожи... проживания, то есть в нашем комплексе, в нашем отеле Land of Legends. Все сети Риксосов, то есть все гости, которые приезжают к нам из других Риксосов, то есть мы предоставляем им право бесплатного посещения тематического парка, но еда и напитки там уже пойдут исключительно на платной основе и, безусловно, будут оплачиваться прямо на месте. Поэтому и в этом смысле у наших гостей точно так же огромнейшее преимущество. Ну, действительно, на самом деле и так уже есть такой бонус, потому что стоимость, тематический парк, стоимость входного билета 60 долларов, правильно, да, сколько да, я на да, взрослого, верно. плюс еще трансфер бесплатно, плюс еще есть возможность шоу программу посетить, поэтому, э, да, уже на месте идет дополнительная плата, ну, а если вы захотите действительно прямо окунуться в эту сказку на несколько дней или на сколько запланируете, то, конечно, тогда, да, стоит уже выбрать непосредственно The Land of Kingdom, отель, вот, а потом, возможно, отправиться на... На пляж. Какой-то, да, другой еще, да, Риксон? Безусловно, да, то есть, ну, опять-таки, друзья, а, то есть не бойтесь, не волнуйтесь, Land of Legends это действительно то место, то сказочное волшебное место, которое а, сразу, то есть с первого шага, можно сказать, по этой территории завоюет сердца наших маленьких гостей. И опять-таки я всегда с умилением наблюдаю за тем, когда детки отсюда выходят, да, когда они уже покидают территорию отеля, <coughs> и первое, что говорит ребенок, то есть всегда маме папе, это, мам, пап, когда мы сюда вернемся опять. Ну и здесь как бы опять-таки, я точно так же с умирением за этим наблюдаю, тут уже такой начинается небольшой воспитательный момент, то есть будешь хорошим, слушаться маму и папу, да, то есть обязательно в следующем году мы приедем, то есть с тобой именно в Land of Legends. А, поверьте мне, друзья, то есть даже а, для тех гостей, которые, может быть, с первого раза не отваживаются приезжать на территорию Land of Legends на долгий период, безусловно, как говорила Елена, то есть комбинированные туры, то есть наши легендарные пакеты, это один из самых оптимальных вариантов. То есть они, они были очень популярны в прошлом году и точно так же в этом году набирают огромнейшую популярность. И поверьте мне, то есть те гости, которые к нам так вот, таким вот образом один раз приехали, то на следующий год они к нам уже возвращаются в основном на более длительный период времени, потому что они знакомятся, они понимают, они влюбляются. Ну и понятно, что ребенку на отдыхе, наверное, очень сложно сказать слова «нет». Это точно. Хорошо. Ольга, скажите, у нас по отелю все? Мы будем переходить к тематическому парку или что-то еще будем по отелю смотреть? В принципе, по отелю мы с вами, скажем так, охватили основные моменты. То есть, если у вас есть какие-то, опять-таки, вопросы, вы мне можете их задавать. То есть, я, скажем так, с радостью буду отвечать. То есть, если есть какие-то вопросы, если, в принципе, вопросов нету, тогда... Но, опять-таки, мы можем уже потихонечку передавать слово моей коллеге, то есть Айнури, которая находится у нас как раз-таки на территории парка тематического. Немножечко забегая в это, а, вперед, то есть сразу хотела сказать, что, а, уважаемые друзья, 2020 год это опять-таки не а, обычный год для компании Rixos, потому что в этом году наша компания празднует свое 20-летие. И, безусловно, в этом году, то есть а, к этой дате были приурочены очень и очень большое количество сюрпризов. И один из таких сюрпризов, это, конечно же, расширение территории нашего тематического парка и, а, то есть, а, введение туда двух абсолютно новых аттракционах, новых юнитов это потрясающий аттракцион водомания на которую вы сегодня у вас будет возможность сегодня посмотреть что же это такое и безусловно легендарная то есть я не боюсь этого слова легендарная то есть деревня Маша и Медведь. Я думаю, даже само название, то есть, да, сразу вызывает улыбку. Почему? Потому что это абсолютно лицензионный продукт от создателей мультфильма «Маша и Медведь». Огромнейшая территория, на которой вы найдете домик и Маши, и Медведя, опять-таки ресторан, то есть а, волшебную сцену, на которой каждый день у нас, то есть там будут проходить, опять-таки, шоу, да, то есть лесных героев, то есть лесных друзей с Машей и Медведем. То есть, и я думаю, опять-таки, ни один ребенок не сможет устоять перед всей вот этой вот красотой, которая на данный момент, опять-таки, есть уже на территории Land of Legends. Супер, Ольга, спасибо вам большое, ну и на самом деле действительно радует э, э, сеть с тем, что несмотря на такой нестандартный для всех да, 2020 год, вы все равно запускаете запланированные новые аттрак... ну, аттракционы и зоны. да, вот. И действительно уже с нетерпением жду, чтобы тоже мы их сегодня смогли увидеть. И благодарю вас за то, что нам так подробно все рассказали, показали, поздравляем с 20-летием в лице вас, всю компанию Риксосу. Вот очень рады. И тогда что? Тогда... Э, тогда на... Я... На... Да, да, тогда я думаю, в принципе, я буду от вас уже отключаться. <смех> Конечно же, безумно хотела поблагодарить, опять-таки, всех наших зрителей, то есть нашего эфира за ваше время то есть, и за желание, опять-таки, познакомиться то есть, с нашим отелем. А, друзья, Турция солнечная, яркая, мы вас очень сильно любим, мы вас очень сильно ждем, поэтому приезжайте и знакомьтесь, погружайтесь в вот, вот эту вот волшебную атмосферу, в эту сказку. Спасибо вам большое, еще раз, и до новых встреч. До новых встреч, да, всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Друзья, у нас сейчас Ольга отключается, у нас такой, на самом деле, впервые такой прямо формат. А так, мне нужно, наверное, отключить, да? Я думаю, да. Ага, пробуем. Да, вот так. Вот у нас на самом деле первый раз такой формат эфира, вот, но с учетом того, что действительно территория лентов of настолько огромная и охватить даже мы сейчас на самом деле весь тематический парк и не сможем, к нам присоединяется сейчас Айнура, представитель тоже отдела продаж. Land of the Legends, вот ждем, пока она и сможете вот уже увидеть. Вы столько говорили о всей сказке, которая ждет в тематическом парке, вот сейчас как раз ее и увидим. А, Елена, здравствуйте. Здравствуйте, только у вас камера, не на вас. Минуту, пожалуйста, а, я вот ее повернула. Да. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Добро здравствуйте. пожаловать в наш тематический парк. Как вы видите, я в маске, так как у нас в тематическом парке весь персонал носит маски. Я поняла, хорошо, все по правилам. Вот рады вас видеть. Совершенно верно. То есть есть определенные правила, и мы должны следовать им. А, Елена, смотрите, а, е... конечно, Ольга забежала вперед, рассказала вам уже про наши новые этапы, про Водерманью, про ваши медведя. А в принципе мы сейчас, конечно, к ним перейдем. А я вам прям покажу, да, какие это аттракционы, что это из себя представляет. Но разрешите мне, пожалуйста, а сперва общую информацию вам предоставить про наш тематический парк. Хотелось бы начать с того, что наш тематический парк состоит из двух зон. У нас имеется аквапарк и сухой парк. В аквапарке имеется 40 водных горок и 6 бассейнов. Помимо этого, у нас также на стадионе каждый день есть дельфин-шоу. В дельфин-шоу у нас участвуют не только дельфины, у нас есть белуги и моржиха. То есть очень популярная наша моржиха «Сильва». Очень интересное шоу, вы знаете, то есть не только дети любят животных, даже я сама непосредственно очень много раз смотрела, и каждый раз у меня такие новые ощущения, вот мурашки по коже, сижу и тоже вместе с детьми хлопаю, то есть радуюсь этому шоу. Далее, если мы перейдем к Сухому парку, у нас в Сухом парке 22 аттракциона, то есть все аттракционы, все водные горки, они у нас рассчитаны на разные категории, именно возрастную категорию хочу заметить. То есть каждый гость, который посещает наш тематический парк, однозначно найдет для себя что-то подходящее. Да, то есть у гостей у наших разные вкусы, да, бывает. Кто-то любит такой а, аттракционный или водный горки с таким адреналином, кто-то любит что-то поменьше, послабее, да, я имею в виду. Каждый, каждый, будьте уверены, что каждый гость у нас в парке, в тематическом парке найдет что-то для себя подходящее. Сейчас, вы знаете, я хотела бы пройти наши новые этапы. В этом году у нас к нашему тематическому парку, в сухом парке, добавилось два этапа. Первый из них это у нас Водерманне. Пожалуйста, сейчас я поверну камеру, буду также пытаться давать информацию, и вы вживую уже сможете увидеть, что это такое. Минута, пожалуйста. Карыссо, да. да. да. Все, друзья, я с кстати... вами направляемся uh -huh. на территорию. Минуты, пожалуйста. Так, вот мы с вами сейчас направляемся к новому нашему этапу. Это Водерманне. А вы знаете, то есть это очень такая Интерактивная площадка, где могут участвовать не только наши гости, да, то есть изначально хочу рассказать, что это такое. Вот видите, у нас здесь есть различные боты, да, лодки, на которых наши гости могут проводить водные войны между собой. Минуту, вы даже вот можете видеть, видите, гости, как они играются? Здесь несколько, они между собой даже эти водные войны могут проводить, очень интересно. Вы знаете, еще особенность одна такая имеется, даже мы с вами сейчас, не находясь на этих ботах, да, можем поучаствовать. Вот смотрите, как наши гости играются, смотрите, не только дети, как вы можете видеть, взрослые тоже сидят и играются. Ой, нас тоже, смотрите, как нам вода пришла, нас тоже немного намочило. Как я уже говорю, даже мы с вами можем поучаствовать. Смотрите, сейчас я тоже буду пытаться вот, наших гостей намочить. Очень интересно, конечно, смотрите, ой, как меня уже тут намочить. Или вот так Ну, И на самом, самом деле, это интересно. супер. И взрослым, детям интересно, на самом деле. Вот такой вот интерактив Конечно, семейный получается. Я немного промокла. Мы вместе с костями, да, хорошо провели время. Смотрите, вот это очень большая территория. Хотя, минута. давайте я с вами вместе с вами поднимусь вот здесь по лестнице. Прям с высоты вам покажу. Минуты, пожалуйста. Вот, смотрите, мы с вами можем вот так по лестнице подняться. И я вам сейчас с высшей точки попытаюсь показать. Минуту, пожалуйста. Хорошо. У нас Айнура вот буквально до этого говорила еще от э, шоу, да, от дельфинов, маржихе Я сегодня, кстати, в сторис выкладывала, пересматривала свои видео, фото с крайнего вот э, поездки наших в the Land Legends, И на самом деле это такие эмоции, Он, там, так, тан... она, вернее, там так танцует. Вот, и я абсолютно согласна, что это эмоции и у взрослых, и у детей. Абсолютно рекомендую. с вами согласна. То есть, вы знаете, это шоу можно смотреть несколько раз и много раз, и каждый раз оно будет интересно. Смотрите, вот вы сейчас можете видеть, как вот здесь интересно, видите, на каждой, вон, видите, как гостей намочило. Если вы какие-то задания не выполняете, игра вас наказывает вот таким образом. Очень интересно, конечно. Вот мы можем видеть, что наши лодочки все заполнены гостями, они развлекаются, замечательно проводят время. И заметьте, очень какая важная особенность. Не только взрослые, вся семья, вся семья проводит замечательно здесь время. Действительно. И, кстати, вот кто да. уже был в Land of the Legends, и вот опять же для вас есть два новых, э, новых зоны, которые будут еще интересны. То есть я думаю, уверена, что вы все равно все аттракционы до этого не успели попробовать, но все равно есть еще и новые зоны. И это супер. Да, конечно. А Сейчас, я думаю, мы с вами уже можем пройти на территорию э, деревни Маши и Медведя. Это тоже очень интересная... А, площадка, а, минуты пожалуйста, сейчас мы пройдем с вами а, в ту часть И я сейчас хочу еще раз камеру перевернуть и вам покажу а, Вы знаете, у нас есть хайперкостер, то есть отсюда он прям очень замечательно виден Минуту Вот смотрите, здесь высшая точка, то есть 61 метр, очень высоко, то есть здесь такая скорость а Мы сейчас даже поближе подойдем, вы наверное сможете увидеть гостей, которые используют а, данный аттракцион Минуту как вы видите, здесь у нас такая площадка. Это тот, который внизу немножко в воду, да, это этот аттракцион или нет? А, прошу прощения, Елена, вас не услышала, еще раз не могли бы повторить? Говорю, это тот аттракцион, который ну, потом внизу немножко в воду, да, когда уже спустились, или, или это не он? Да, конечно. Да? Я вот не знаю, каким образом умудрилась туда пойти с ребенком. Последний Нет, раз он конечно... так Сейчас мы с вами проходим, я вас, наверное, не слышу. Минуты, пожалуйста. Смотрите. Мы с вами приближаемся сейчас к деревне марша и Медведя. Вот здесь вот так мы проходим этот костер, идем в этой части. И вот мы уже отсюда можем видеть, как нас да, встречает эта деревня. Маша и Медведи. Мы сейчас с вами буквально через минуту окажемся а, на территории деревни Маши и Медведя. Ну, вот Смотрите, я хочу сказать... здесь у uh нас -huh. площадка для самых маленьких малышей наших. То есть все-все-все здесь могут провести замечательное время. Вот как вы здесь видите... Наши самые маленькие малыши могут здесь провести замечательное время, не только взрослые. Действительно, кстати, вот очень много зон и в аквазонах, и где аттракционы, что э, есть чем заняться именно с маленькими детками. Потому что кажется, вот действительно, что все для более старших, для таких экстремальных, и это тоже есть, потому что аппетит приходит во время еды. То есть можешь попробовать сразу какой-то попроще аттракцион, а потом хочется еще еще. И вот на самом деле очень много разных вариантов. И для самых маленьких, и для постарших, для экстремалов, для вот еще очень популярная идет зона, где э, э, искусственная волна, и там такие красивейшие фотографии и эмоции, вот э, мы с вами действительно сейчас смотрим такую маленькую-маленькую часть, чтобы вот новинки показать, а ждет вас там очень много и релакс-зона, ну то есть э, э, такой абсолютно разный формат можно пробовать в течение дня и для разных э, гостей, вот кому что больше интересно. А, абсолютно правильно, абсолютно верно, а сейчас мы уже с вами подошли а, к, к этой деревне. А, сперва давайте мы начнем с дома а, медведя, то есть это интерактивный дом, это не просто, да, обычный дом, когда заходишь и там просто обычно чем-то обставлено. А давайте, все, сейчас я порачиваю, повар мы с вами проходим минуту. Смотрите, вот здесь у нас начинается а, дом нашего медведя. Смотрите, как он здесь оформлен, а, то есть это, вы знаете, как он прям один в один, как в нашем мультике, да, то есть... Мы, конечно, этот мультик смотрели. Хотелось бы, знаете, что заметить, что мы работали напрямую с создателями мультфильма Маша и Медведь. Нас приветствуют наши дорогие друзья. Смотрите, мы с вами вот так проходим. Как здесь интересно. Вот как мультики. Все мы смотрели мультик. Смотрите, он один в один, как в мультфильме. Очень интересно. Обратите внимание на телевизор даже. Вот Класс. холодильник, смотрите, даже холодильник. Очень интересно здесь. Смотрите, здесь дети могут играть, они могут на... залезть наверх. Это знаете, как Adventure Парк можете думать. Они могут там играться, весело проводить время. А вот сейчас, если мы с вами вовнутрь зайдем, минуты, пожалуйста. Здесь вот тоже интерактивные игры для детей есть. Ребята, вот, обратите внимание меня. на эмоции. Вот эмоции Я детей, тебя. которые бегают, там все хватает, вот это мне кажется самое. Абсолютно верно. Да, вот там, они показывают действительно, насколько им это интересно. То есть без слов можно это просто увидеть. Нет, очень интересно, конечно, действительно очень интересно. А смотрите, если мы с вами уже сейчас выйди, вышли из э, дома, медведя мы с вами можем здесь оказаться а, на территории Миттенгрейнс. Вы знаете, вот такая площадка была а, в мультике, где собирались все животные. И у нас такая же площадка тоже имеется. И у наших гостей есть возможность а, сфотографироваться с нашими друзьями. А, с Машей и Медведей, То есть все, с теми персонажами, которые имеются в мультфильме. Буквально минуту. Смотрите, такая площадка замечательная. То есть mm. здесь наши... Ребята бывают, то есть здесь можно очень весело провести время. Вы знаете, вот то, что мы с вами буквально вот в этой стороне видим. Есть в мультфильме такой поезд, да, где они фактически постоянно проводят какие-то различные путешествия. И мы этот как раз-таки поезд превратили в ресторан. Mm, то есть, вы знаете, super. внутри там все как в вагоне. Действительно, один в один, но... Там также можно будет покушать. Я буквально сейчас хочу зайти, чтобы вы посмотрели, а дальше мы с вами уже перейдем к дому Маше. К самому-самому интересному моменту. Буквально минуту. Ну, вот кстати... так мы с вами быстренько проходим. Смотрите, как здесь дверь открывается. Как мы сейчас откроем? Открыли. Вот. Открывается, и мы с вами оказываемся в вагоне. Ну разве не один в один похож? Смотрите. Смотрите. Точно, точно, очень похоже. Вот здесь, конечно, снаружи мы можем видеть все, что у нас на той стороне, различные представления. Смотрите. Мультика. Все, все из этого мультика у нас. И сейчас мы с вами быстро направляемся к дому Маши. Буквально минуту. Друзья, ну вот совсем недавно, по-моему, 24 июня, только вот открылся э, как раз вот зона Маша и Медведей, да? Вотермания немножко раньше. Абсолютно верно. Вотермания у нас была открыта 2 июля. А дом Маши и Медведя, то есть деревню Маши и Медведя, мы открыли немного позже. Да, она была открыта э, 23 числа. 23 так, смотрите, июля. Мы с вами минуту. Заходим мы с вами... Вот у нас такой есть дом Маши. Смотрите, здесь у нас... Вообще, знаете, здесь, получается, есть у нас лодки. Тоже гости наши будут садиться на лодки. И эти лодки, вот как вы видите, видите, сейчас вот она лодочка подъехала. Она... Есть канал. Гости могут проходить по этому каналу. Мы взяли самые, такие, знаете, более популярные моменты из мультфильма и сделали различные сцены. То есть вы садитесь на этот бот. Конечно, сейчас мы с вами садиться не будем, потому что это через долгое время займет. А каждый гость может путешествовать, будет проходить по каналу и видеть каждый а, самый популярный у нас такие, знаете, этапы, как бы скажем. Вы будете проходить и напрямую, в один-один похожие видеть маши и медведя. То есть вы будете идти вот так по, есть специальный путь, и по этому пути можно будет все видеть. А, то есть вот, вот такая у нас деревня. Хотя, смотрите, у нас а, также имеется минуту. Мы с вами сможем пройти снаружи. Ой, Айнура, вас не слышно. Где-то, наверное, микрофон закрыли. Меня сейчас выключите? Да, да. А, все, смотрите, вот здесь у нас есть, можно приобрести, вот, все что, все, что относительно Маши, смотрите, то есть на память деткам же это очень интересно будет, они посмотрели, получается, дом Медведя, они посмотрели дом Маши, и, конечно, что-то же они хотят себе на память оставить, и вот, пожалуйста, в нашем, а, у нас здесь есть такой специализированный магазин, как только сразу выходите. И вот, пожалуйста, есть все-все-все, все, что касается нашей Маши и Медведя. И это все можно будет здесь приобрести. Смотрите, какой Мар... Медведик у нас тут есть. Ну, однозначно, мы вы все мультик смотрели. Кто за ним соскучился, вот, да, то как раз вот можно по новой себе возобновить все эмоции. конечно. И все посмотреть, отлично. Айнора, мы еще куда-то будем идти, или мы только эту зону смотрим? Сейчас, получается, мы с вами уже все территории прошли. А, то есть, и у вас будут какие-то дополнительные вопросы? Возможно, вы что-то желаете уточнить? Ну, на самом деле, по вопросам здесь понятно, что есть у нас две новые а, аквазоны, да, водная зона и Маша и Медведи, то есть по остальным это, хочу напомнить нашим всем зрителям, что это 40 водных горок, то есть абсолютно разных для деток и для а, взрослых, да, то есть разные зоны, 24 аттракциона, То вы работаете в таком же режиме, как все и было раньше, то есть, да, есть каждый день а, представление шоу а, с дельфинами, с остальными животными. Шоу живот... дельфинов каждый день проходит. На данный момент оно у нас один раз в день, в 2.30 продолжается. То есть сейчас график работы мы открываемся в 10 утра до 6.30 вечера. То есть на данный момент мы продолжаем работать в этом плане. Угу. А, хорошо. Ну и каких-то там, не знаю, вот ограничений, какие-то неоткрытые бары или какие-то не работают аттракционы. Все аттракционы запущены, работают в стандартном режиме, чтобы, ну, например, кто-то приедет, а что-то будет закрыто. Может быть такое или все работает? А, абсолютно верно. Вы знаете, именно в сухом парке, да, если мы будем возьмем сухую часть, есть, допустим, аттракционы, которые закрыты. К примеру, я возьму, у нас есть 5D кинотеатр, вы знаете. Из-за того, что вся часть, конечно, кинотеатр находится в закрытом помещении, мы сейчас его не можем открыть, он, да, закрыт. То есть и есть еще 2-3, которые они между собой похожи, да, допустим, Сингеркостер, он тоже в закрытом помещении, и сейчас мы его тоже не открываем. А у -у -у. что касается водных горок, да, водные горки относительно так же. То есть есть у нас горки, да, вот как тюб, знаете, вот садишься, и какого-либо контакта с воздухом нет, он полностью закрыт, закрыт, его тоже в помещении пока открыть не можем. Ну, это mm -hmm. пока на данный момент, конечно же. Mm -hmm. Ну, на самом деле, в принципе, действительно, есть вот такие ограничения, которые есть у отеля, но и, соответственно, у парка аттракционов, то есть все, ну, не потому, чтобы, чтобы не работало, да, потому что, чтобы соблюдались правила, и чтобы все было безопасно. Но, честно скажу, там столько аттракционов, чтобы, мне кажется, даже не заметить Нет, эти, те, которые закрыты. Нет, них столько всего. То есть у нас все бассейны функционируют, как я уже сказала, да, то есть. Есть все. Вы даже не обратите внимания, вы не почувствуете разницу, да, что эти, допустим, аттракционы или водные горки закрыты. Помимо них будет очень столько всего нового и много всего, да. То есть гость действительно просто не обратит даже внимания. Mm -hmm. Хорошо. Айнора, и скажите, пожалуйста, по стоимости, вот кто будет там не из отелей Риксос, да, для них это бесплатно, вот кто хочет посетить? Это 60 долларов за взрослого, да, стоимость на человека, а ребенок? А ребенок 48 получается. Но необходимо учитывать возраст от 4 до 11 лет. Uh -huh. То есть а 12 до лет мы уже считаем, что у ребенок уже взрослый, то есть, как бы по нашим правилам, uh -huh. а на 4 лет бесплатно. Уже будет как за взрослого. Uh -huh. С 12 как за взрослого, а до 4 бесплатно для малышей, получается, а до 4, да? До 4 бесплатно. Uh -huh. Ну, и напоминаю, хочу заметить, что это на данный момент такие цены. То есть у нас, конечно же, может что-то поменяться. Может что-то измениться, да. Ну и напоминаю, что вечером всех ждет красивейшая шоу-программа «Транка Драгона», которая бесплатно абсолютно для всех. Абсолютно для всех. Конечно, каждый желающий, пожалуйста, может посетить нашу территорию, наш АВМ, отель и также парк. Вечером сон просто замечательный, вы знаете. Поэтому, конечно же, рекомендую. Мы вас всех ждем, пожалуйста, приходите. Будем рады вас всех видеть. Спасибо вам большое, на самом деле я вот уже говорила, наши туристы уже отдыхали и приезжали в тематический парки, кто в Риксосе отдыхал и, и в других отелях и приезжали, вот, поэтому действительно и даже в этом году все равно планируют и два раза посещения, вот, так что, друзья, тоже берите себе на заметку, как вот э, активный, интересный вид отдыха, но на самом деле не только даже с детками, вот у меня знакомые были просто молодые ребята, и вот им тоже было это интересно, так что мы на самом деле делали такой упор сегодня на детский формат, но интересно как и взрослым, так и детям ну а если вы еще, да, вот как семья приехали то отличное время провождения совместное всей семьей я вас благодарю за то, что вы включились, нам показали самые-самые свежие активные э -э зоны самые, наверное, сейчас популярные, так как они самые новые, вот, так что, Энора, благодарю вас за, за включение, за то, что нам все показали Елена, спасибо вам большое, спасибо, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Друзья, ну и благодарю всех, кто смотрел, кто нас смотрел. Напоминаю, наши офисы турбанжур работают каждый день, Офик менеджеры бронируют, сейчас такой активный сезон, часть это уже даже становится на стоп, так что выбирайте ваше место под солнцем. С вами была я, Елена Цыганок, ваш тревел-ревизор. Продолжаем инспектировать дальше и остаемся с вами на связи. Всем пока!